Приветствую всех, кто смотрит этот эфир в рамках темы, которая была заявлена, о том, что какие полномочия, какие возможности у нас есть в то время, которое сейчас происходит сегодняшнее выступление. Да, за да закрой лучше. Вот это у нас сегодня какое там число-то у нас? Никто не знает. Все счастливые, Да, вроде бы 19 мая 2020 лета. Я напоминаю о том, что 2020 лето, в принципе, лето гармонизации. Если это перевести по-другому, то это некое выравнивание. И то, что мы наблюдаем в жизни, да, не похоже, наверное, на выравнивание. Тем не менее, это может говорить, например, о сильно нарушенном балансе, который был ну, раньше достигнут, и сейчас это выравнивается. Дорогие мои, вот как, тему, которую хочу сегодня поднять, я ее, так или иначе, я ее касалась. И еще раз начну с такого выступления, кто сейчас, многие люди получили возможность больше, заниматься и своей жизнью, а, в, в, в, побыть сами с собой, побыть сами со своими близкими, со своими мыслями, а, посмотреть больше, что происходит в интернете, потому что ни для кого не тайно, что обычно человек, который ходит на работу, а, у него накапливается некоторая моральная усталость. У подавляющего большинства есть счастливые исключения, но очень многие находятся в таком находились в таком эмоциональном режиме, когда а, там, в свободное время а, загружать себя чем-то серьезным просто не хватало ресурсов, поэтому вот эти все бесконечные претензии пришел домой, сидишь, ведюшки свои смотришь а, это способ а, выдохнуть, способ расслабиться, особенно когда даже физически не хватает например, не хватало да, силы там, пойти погулять, вложиться во что-то созидательное есть такие человеки, которые выстроили свою жизнь таким образом что им на все на это хватает. Они простроили сознательно, я ну, практически не видела, чтобы это, знаете, случайно произошло. Это осознанный, сознательный труд по выстраиванию своей жизни, чтобы в ней было что-то больше, чем работа, чем удовлетворение элементарных потребностей. Так вот, а вот это волшебное удивительное время с самоизоляцией оно привело к тому, что очень многие получили дополнительный ресурс, который раньше тратился на дорогу, на какие-то там телодвижения, которые были как расходовали ресурс, но, в общем, не давали особо каких-то дополнительных сил, возможностей, и создавали вот эту вот такую монотонную усталость психологическую, да, которая могла мешать вообще вкладываться в какие-то серьезные вещи, в то, что происходит на самом деле, что сейчас хотят сделать с нашей жизнью, зачем им это нужно, и что мы с этим можем сделать. Я повторю сейчас, но хочу сказать еще раз, что те, кто привык каждый день, да, начинается с новостей, таких достаточно много народу, вот, то можете заметить, что Большая часть новостного фона, она достаточно катастрофическая, вплоть до заявления о том, что мы уже давно все ограбили, мы все уже давно порабощены. А то, что недопорабощено и недограблено по каким-то случайностям, да, это вот дограбляется и допорабощается прямо на наших глазах, сопротивляться этому совершенно бесполезно. Сюда же там все эти законы о полиции а, и многие другие мероприятия, которые... А, как выглядят, являются крайне а, опасными, разрушительными. Вот одна из, а, один из материалов а, а, ну вот кто, еще раз повторю, там в, в, в новостной ленте вы не могли пройти мимо там адренахромщиков, сатанистов, а, бесчеловечных без, без совершенно действий, которые совершаются, там химтрейлов, распыление, отравление пищи, воды, еды, воздуха. А, которая между прочим, не началось внезапно, да, это уже лет 20, я так происходит, выросло уже поколение, для которых считать, что э, след за самолетом, э, долго остающийся в небе, это нормально, это так топливо от самолета э, остается, нет, дорогие мои, это не нормально, э, нормальный след от самолета тает практически сразу. Вот, и таких вещей много, если их все собрать вместе, то, боже мой, как мы еще вообще живы все, почему мы до сих пор все не загнулись почему до сих пор рождаются здоровые дети, в добрый час сказать, люди продолжают строить дома, продолжают верить в лучшее и так далее. Одна из крайних новостей, она не такая уже свежая, но тем не менее я ее хочу озвучить. Мне напомнили об этом буквально прямо вот перед прямым эфиром, о том, что был разработан еще в 2007-м лете в Пентагоне а, был, была, была презентация а, вакцины, убивающей ген Бога, якобы для некой такой успокоения, приведения в некую норму а, религиозных фанатиков, там, в, например, в Афганистане, но ну, это по официальной версии там, да, вот распыляется некая вакцина там, а, и все успокаиваются, перестают воевать. А, но на самом деле это есть попытка биологически, еще одно биологическое оружие, смысл которой блокировать связь человека с, высшим, с высшими силами, с Богом, со своим высшим я, да, и так далее. Вот, причем вот информация, которую я только сегодня как раз кусочек пазла достроился на эту тему, что... На обезьянах проводились, то есть у нас, извините, не 2007 и даже не 2017. Прошло это к 13 лет. Понятно, что за это время эта разработка была обкатана, пробирована, выпущена в Сирию и уже применена где-то. Это просто, ну, никто не будет просто так тратить деньги и не применять это. Не те товарищи у нас у власти. Вот, а, так вот, и проводились, когда исследования на обезьянах, то выяснилось, что если полностью заблокировать этот так называемый ген Бога, а если по-другому, это активность определенной части, это в, лобный, а, в лобных долях, а, чтобы сейчас не соврать, по-моему, это правая лоб, лобная часть, но могу ошибиться сейчас, это надо перепроверить, а, активизируется некая зона, а, которая... А, Имеет возможность связи человека с вот этот экзистенциональный, простите меня, язык не поворачивается, опыт, когда человек чувствует, что что-то есть, кроме вот той грубой материальной реальности или информационной повестки дня, которую вокруг нас создают. То есть вот ему говорят, вот ты умрешь вот то нельзя, то нельзя, то нельзя, он говорит, а я чувствую по-другому. А я чувствую, что все хорошо, а я чувствую, что э, ну, мир, любовь, счастье, добро, они никуда не делись, я их чувствую. Ах, ты чувствуешь? да? Ну вот давай попробуем вот так с тобой сделаем, да, чтобы ты перестал чувствовать. И тогда любое нагнетение информационное, то есть душа находится выше, э, чем э, разум по своим возможностям, полномочиям. То есть вот тело э, самое у нас, ну, в общем, управляемый ресурс управляется всеми эмоциями, мыслями, сомнениями, страхами и волей всем тело наше управляется. Э, вот э, разум это ближайший э, начальник, да, который вот э, дальше идет душа, душа управляет разумом, эмоции управляют разумом. Причем и у мужчин, и у женщин. Просто у мужчин это работает интереснее, не так, как у женщин. У женщин более прямолинейно. Вот. И дух, который у большинства. То есть для того, чтобы э, дух мог управлять человеком, э, в, это, в современной жизни э, все построено таким образом, чтобы усыпить дух у ребенка как можно раньше. Отсюда и потребность в сломе тех детей, которые имеют свою волю, которые стремятся к тому, чтобы не, не, не, на, не на веру воспринимать, а разбираться, как мир устроен, самому проверять, самому исследовать, для которых нет авторитетов. Самые ужасные дети в школе, для учителей обычно, да, для которых нет авторитетов. Он все чувствует сам. Он может ошибаться, но он берет ответственность за свои ошибки, и э, он сам делает выводы. А, я тут ошибся, действительно, это вот, вот в данном случае учительница сказала правду, это действительно работает, как она сказала. Они и, при, и принимать э, э, свои ошибки тоже не боятся, это очень свободные вольные люди, мы как-то говорили с вами, да, в основном это двоечники-троечники, которые в школе, которые, ну, изгоями являются, которые очень неудобны, у которых неуды по поведению там, <laughs> и так далее, которых пытаются, от которых пытается система избавиться, либо сломать их, да, если не может сломать, тогда избавиться. Это те самые, у которых вот тот вертикальный поток, о котором мы говорили в прошлый раз, активно, ярко, сильно работает. И они имеют такую волю, не позволяя кому-то а, этот поток поломать, перекрыть. А, и вот, бинго, а, придуман вирус, который внедряется в человека, отменяю, да, а, а, может внедриться в человека и а, заблокировать эту зону мозга, отвечающую за связь, за чуйку, за волю, то есть фактически неким бактериологическим, может быть, химическим, нам же там особо никто не рассказывает, из чего эта прививка состоит, а способом перекрыть человеку доступ к, своей, к высшим силам, вот к тому самому экзистенциальному опыту не получается мне сегодня это слово вот а, так вот про обезьян когда и когда им в, проводили эксперименты ввели вот этого вируса блокирующего в, в, в религиозность слишком много обезьяны просто а, перестали хотеть жить и начали умирать умирать не от болезни а от бессмысленности жизни то есть а, человек у которого полностью, если он человек, да, если у него полностью заблокирована связь с Высшим Я, с Высшими силами, с Божественным источником всего сущего, да, у, у, смысл теряется. Почему? Потому что, еще раз, кто такие вот мы, наши тела? Это только некие скафандры, которых часть нашего Высшего Я, нашего Духа, находится здесь для прохождения определенного опыта, для решения определенных задач. И если вот эту часть, а, ну, то есть для чего, нам говорят, это делается? Для того, чтобы а, всякое сопротивление подавить, да, то есть как бы делать с нами все, что они хотят, управлять, направлять, куда им хочется. Вот, а, так вот, если полностью перекрывается это, то просто, ну, это, это идет само, само, самоубийство человека, он, он себя так или иначе просто он перестает жить. Потому что тогда просто дух сама, как это называется, когда катапультируется, самоустраняется из этой жизни, потому что теряет, опыт, опыт теряет смысл. Быть биороботом, неким там бездуховным, бездушным существом смысла никакого нет. Вот, поэтому, ну о чем это тогда? Если это так массово сделать, то это фактически... А изменения глобальные на всей Земле а, связаны с тем, что те, кем являемся мы на самом деле, вот эти бессмертные а, духи, да, пришедшие сюда по а, договоренности определенной для решения определенных задач на, на вот этой вот площадке, да, а, на Земле, Отсюда просто выводится, потому что вот в, в, робот, в робота зом, зомбосуществ существ высший дух, дух наш воплощаться просто не будет. Но света место пусто не бывает, значит, это в таком случае уже не, даже не про подчинение, не про управление человечеством, а уже про что-то другое, да, про территорию, про ресурсы, про возможности. Вот, и, дорогие мои, вот здесь вот я сейчас приступаю, прямой эфир вообще не об этом, а, материалов, информации, которые, а, с одной стороны, ее важно понимать, знать, с другой стороны, она мало кому сейчас может быть по-настоящему полезна, ее много. Для чего я сейчас рассказала вот этот конкретный кусок? Смотрите, вот я сейчас рассказывала, вы что-то чувствовали, ну, что-то вы думали, пока я говорила, и что-то вы чувствовали, пока я говорила. Вот сейчас попробуйте... Это проанализировать. Что происходит с большинством людей сейчас? Первое, по моим наблюдениям, они начинают очень, как тот же очень сильно эмоционально включаться, переживать. Кто-то агрессирует, кто-то испытывает чувство беспомощности у кого-то яркий страх, кому-то хочется бежать там закупаться гречкой, да, да? то есть, как бы, такая информация, она провоцирует на некоторые эмоции, а эти эмоции провоцируют на определенные действия. И еще сейчас, наверное, я не упомянула еще один тип реакции, это хайповщики, те, которые питаются сильными эмоциями, любая какая-то такая... А, информация, которая а, возбуждает, бодрит, они ее переваривают, они ее питаются. Вот, О, боже, да, вот а, а, вирус, который а, это самое, де, делает нас зомбаками, вот он там. Сколько-то времени человек в этом находится, а потом ему становится все равно, информация затирается, то есть человек вроде бы получил информацию, вроде бы а, ну, с этим что-то можно сделать, но очень многие люди, по моим наблюдениям, что делать с такой информацией, еще раз повторю, они вот это выдают, а куда эти эмоции они выдают, дорогие мои, куда эти эмоции выдаются? Мне они не нужны, я, ну, точно совершенно, поэтому если что-то сейчас от вас могло прилететь нет, я это вам возвращаю. Возможно, эти эмоции нужны кому-то, кто такую информацию сливает, и тогда я предполагаю, что этой эмоции попитаются какие-то силы. Поскольку эмоции не очень позитивные, скорее всего, люди испытывают при такой информации, то и силы, которые эту энергию потребляют, тоже вряд ли наши друзья. Поэтому сейчас осознайте, пожалуйста, свои эмоции. Внутренне просто решите о том, что вы это отменяете, о том, что подпитывать данные программы не надо вы в это, ну, ваше дело, конечно, но я бы вам не рекомендовала. То есть, если вы со мной согласны, скажите, нет, вот там, да, я выдал реакцию, имею право, я живой человек, я запрещаю использовать мою энергию в любых, для любых формирований, в любую сторону, которую я не понимаю. Пусть эта энергия вернется ко мне, и я уже определю, что с этим делать, куда эту энергию девать, потому что энергия и эмоции – это одно и то же. Мы проявляем, мы, мы излучаем а, энергию через эмоции. А, сильнее эмоции чувства. Чувства отличаются а, длительностью, и чувства отличаются частотой вибраций. Потому что, ну вот, любовь – это чувство. Да, и как бы если человек, ой, я тебя люблю, а через пять минут ему все равно, это была эмоция, это такое какое-то, не знаю, влечение, интерес. Это не любовь. Любовь – долгое чувство, и даже захотите вы избавиться от него – у вас не получится это, потому что длинная такая волна эмоций, короткая волна, но она может быть очень длинной. А, и еще раз, если вернуться, вот пример, по сути дела, я просто вам приняла пример, на котором предлагаю вам поизучать, да, а, как это все вообще работает, о чем я говорю, почему а, было заявлено, что, ну, вообще, какую-то базовую штуку о, хочется донести сегодня. А, причем понятно, чтобы это было ясно и чтобы это можно было применять. А, вот какая польза лично вам от такой информации? Что с этим можно сделать? Вот, например, да, про вот, этот, вот, про вот эти военные разработки на уровне Пентагона. На, на уровне а, ну, серьезных структур, обладающих ресурсами, техническими, материальными и так далее. Что простой человек может с этим сделать? Ну, ответы могут быть. Ничего, все, да, или там, не знаю. А, вот первое, это какую бы информацию вы сейчас, может быть, ну, вот прос, просмотрите там, да, вот за это время, там, за 2-3 месяца таких а, а, ну, ярких что ли эмоциональных каких-то взбросов, которые, с одной стороны, понимаете, нужно понимать, знать, что происходит, важно это знать. С другой стороны, а что вы с этим делаете, если эти знания, многие знания, многие печали, э э э стимулируют вас эмоцию беспомощности, ну, смирение, принятие, эти самые окна Авертона, как... А если тогда добро в этом вообще в эту сторону смотреть? И что с этим делать? Вот здесь мы упираемся в то, что рассказала, да, что разум, душа, душа выше разума. Душа управляет разумом. Эмоции, чувства управляют, мотивируют человека. Дальше разум, он просто объясняет. Вот я хочу вот так. А почему ты так хочешь? И дальше уже, особенно мужчины же, они должны всегда себя объяснять, что и почему они делают. Дальше разум объясняет. И... Кто работал со своим сознанием, с разумом, те наверняка точно знают на своем опыте, что разум способен объяснить абсолютно все. Так, вот в моем окружении никто не болеет. Так, я себе это как-то объясняю, да? А, и, а потом раз, и кто-то заболел, я себе это тоже объяснил. А, там, Ну и так далее, то есть любую ситуацию. То есть, а, ну вот это так, это так, это так. А, у нас сейчас разум сильно раскормлен, он привык, что так, мне непонятно, что происходит, давай подумаем, подумали, придумали, какую-то концепцию, согласились на нее, что в этот момент происходит, вот согласие с концепцией, согласие с каким-то решением, вот что делать с этим, там, да, окей, если будут прививать, то, например, все, там, умру, но не привьюсь например, да, а если не будут прививать, если это там будет в воде или в чем-то, что человек это не узнает, что с этим делать, не есть, не пить, не дышать, а что я еще могу сделать, а как я еще могу сделать, и вот здесь мы упираемся в то, кто мы есть, кто мы есть, какими мы а, возможностями, полномочиями, силами обладаем, и я где-то говорила о том, что посмотрите, друзья мои, кормят нас, Ах, ну, мало кто, наверное, может уехать, там, я не знаю, куда-нибудь в тайгу, где ничего, ничем не... не если, если есть такие зоны, которые не, отравля, не отравлялись все это время, да, если я не очень думаю, что такие есть, но предположим, да, вы сами там э, вырастили всю свою еду, вы питаетесь только натуральным и так далее. Сколько, ну, какие усилия, сколько труда, вообще, насколько другая жизнь. Э, вряд ли вы тогда смотрите мой эфир, вам будет точно не до меня. Вот, то есть, так или иначе, мы живем в реальности, когда мы все повязаны, когда все прозрачно, когда э, э, степень отравления, она может быть разной, еды где-то больше, где-то меньше, но практически чистого абсолютно очень мало, потому что воздушная среда общая, там, да, там реки циркулируют, сообщаются, потому что там с того же космоса идут облучения и так далее. Вот, и э, тем не менее, посмотрите, они продолжают изобретать еще более какие-то дикие агрессивные разрушительные вещи а, зачем бы это делать зачем ну то есть либо чтобы полностью убрать человечество а, с земли вполне рабочая версия либо потому что с нами ничего сделать не получается. Даже, я не знаю, там люди, напичканные гормонами, отравленные там кучей ерунды, продолжают оставаться живой божественной душой, продолжают оставаться частью высшего, частичкой Бога, проявлением со всеми вытекающими последствиями. И даже если человек всю жизнь соглашался со всем, что говорил телевизор, учителя там э, управление на человека полностью срабатывало, никто не даст гарантии, что в один прекрасный день человек не проснется, не посмотрит вокруг скажет, а зачем это все? Ну нет, друзья, мне это не надо, будет по-другому. Значит, так, да, вот э, я себя осознаю, и я буду разбираться с тем, кто я есть, на что я имею право, для чего я живу и так далее. И как неудивительно, как неудивительно, пришло такое время, когда в, святи, в священных писаниях есть ключи, подсказки к тому, что происходит. И в частности, помните, был в советское время такой спектакль кукольного театра образцова. Он достаточно часто показывался по телевизору в моем детстве. Божественная комедия. И там говорилось о том, что, собственно говоря, зачем Бог создал человека для того, чтобы человек все называл. И там дальше, там вот в этом спектакле, Адам ходил по этому райскому саду, говорил, так, это слива, так, а вот это вот яблоко там, да, вот это груша. И он, ему как бы он вошел во вкус, ему понравилось все называть. Что это такое? Это есть человек мера всех вещей. Что это значит? Это значит, что а, есть а, такая обманка, которая а, продолжает работать, и а, я периодически вижу, что вот в эту сторону практически никто не, не, не, не говорит. Я уверена, что есть люди, которые об этом говорят, и, может быть, более четко, чем я. Но если посмотреть новостной фон, эта информация отсутствует. Смотрите, глаза, зеркало души. Глаза человека излучают, наверняка вы видели в своей жизни, глаза, которые светятся. Что? Когда светятся у человека глаза, когда он находится в сильном ресурсном состоянии. Часто это вот, когда вот э, сильное воодушевление, одухотворение чем-то там, да, э, в местах силы, в святых местах это бывает. И, конечно же, когда человек влюблен, да, тоже глаза начинают светиться. Когда человек что-то просто очень любит, там, купаться, например, я видела там, когда ребенок очень любит купаться просто включив вот как фонари глаза включались начинали гореть да что это это у мы глаза есть излучатели они как ну вбирают в себя э, свет в виде картинок также они его излучают и э, человек мера всех вещей вы просто представьте себе вот у нас тут древний мозг шишковидная железа э, информация из глаз поступает э, туда в древний мозг в зрительный центр обрабатывается там, и э, дальше зависит, как бы обрабатывается уже в голове, да, то есть мы как бы э, делаем какие-то оценки тому, что мы увидели, и складываем какое-то свое представление, некое понимание у нас формируется из того, что мы увидели, и то, что мы поняли, то, на что мы согласились, начинает излучать излучаться из наших глаз мы начинаем это излучать это вот я сейчас просто чисто взять физику глаз это есть а, люди которые очень подробно это все разбирают кому интересно пожалуйста найдете а, гораздо больше специалистов чем я а, я всегда интересовалась самым главным вот что здесь самое главное что а, если человеку а, некие декорации поставить и в этих декорациях сказать ему, вот, вот посмотри, вот, вот мир он устроен так, ну, например, ты ничего не сможешь сделать. То есть вот эта история с вакциной против гена Бога, это может быть декорации. Точно так же декорации могут быть очень многие страшные, ужасные, неприемлемые для человеческой души вещи, которые нам... Показывают, рассказывают там через интернет, через телевизор, через еще какие-то там источники: декорации. Говорит, посмотри, вот-вот, тебе деваться некуда. И человек смотрит, и действительно все про то, что деваться некуда. И как только он с этим соглашается, он начинает излучать реальность, в которой человеку некуда деваться. То есть это не просто согласие, это формирование реальности. Человек формирует реальность, но формирует, исходя из водных данных. Странный пример, очень странный пример, но я его приведу. Если помните «Матрица», третья часть, когда Нео потерял глаза, и у него открылось тонкое видение, он начал видеть мир по-другому. То есть когда он лишился полностью а, входящий в, вот, вот его привычные каналы, через которые он получал а, информацию и ложную, и не ложную, там, да, и которой он руководствовался, вот этот канал был полностью, он исчез, он вдруг начал видеть а, на другом уровне и обмануть, и возможности его многократно вы, выросли. Пример странноватый, почему не буду объяснять, но, тем не менее, вот в данный момент он, этот образ может нам подойти. А, а теперь вернемся к вот этой истории, когда я попросила вас мысли и чувства свои сфотографировать, что вы испытывали, когда я рассказывала вам про эти эксперименты, про то, что со времен, когда эти эксперименты покупались, 2007 лето прошло много времени, и сейчас это все уже, в общем, преподносится как сбывшаяся реальность, которая, может быть, просто не добралась еще лично до нас. Я очень хочу, чтобы вы сейчас меня услышали, потому что тут все очень просто. Вот много-много-много всяких историй, факторов, но есть главное. И это не так просто. А почему не так просто удерживать состояние, что так спокойно, ребята, все хорошо, идите в баню, лесом, там полем, со всеми своими историями? А я сша, а я сказал: саду цветь, траве зеленеть, птичкам петь, небу голубеть, а, <счастью>, счастью быть. А почему сложно находиться в таком состоянии? Потому что эмоции потому что много информации, э, и может это от людей еще идти, там, да, провоцирует эмоции. Если навык осознания э, остановки и трансформации эмоций в положительные у вас не наработан, э, вероятность управляемости тем самым, что некие картинки какие-то... Э, э, Какая-то информация, которая может лично для вас быть либо не полезна, либо необъективна, либо вообще быть откровенным нападением, внедрением. Если вы не наработали навыка осознавать свои эмоции, выбирать свои эмоции, тренировать свой фон, я сейчас даже не про дух, дорогие мои, дух сильно выше дальше работы с ним серьезнее и больше времени занимает вот то что я сейчас вам говорю требует вложений требует внимания требует некоторых усилий действий и времени тоже но вложившись в это вы получаете возможность как минимум, ну, таким быть стабилизатором, излучателем э, стабильности, гармонии, равновесия, здоровья э, в своей жизни. Не вложившись в это, вероятность, что если даже вы очень умный человек, э, грамотный человек, умеющий учиться, э, что вы не будете кем-то управляемы э, в своих интересах, но при этом умные же люди редко готовы признать, что что-то ими управляет, потому что не что, мной управляет, пролет, я сам все решил, все считаю сам. А в эту сторону имеет смысл вложиться. Это то, что даст вам возможность выбирать, что вы излучаете в мир. Какую реальность вы, человек, как мера вещей, создаете вокруг себя. Еще раз повторю, что просматривая ежедневно новостной фон, я его просматриваю, знаете, как вот как срезом, не погружаясь в какие-то темы. Если погружаюсь, то пони, ну, понимаю, зачем. И если посмотреть то, по этому срезу, то в основном это редкие какие-то статьи, ну, Нейтральные или а, положительно настроенные, они гораздо быстрее сходят с новостного а, потока, в основном это что-то, что будоражит, что пугает, что напрягает, что заставляет. А, это такое бесконечное стимулирование, причем дальше что происходит? Дальше на, вот это, на, на, на простимулированную, прокачанную эмоциональную реакцию сажается какая-то концепция. Друзья мои, понимаете, все, образования больше не будет. Из наших детей уже сделали дебилов. Мы проиграли. За любое неповиновение нас сейчас расстреляют, придут к каждому, все под колпаком поэтому вы просто должны это знать, либо сейчас все валим в лес и там делаем, копаем землянки, пока еще лопаты продаются в магазинах, да, либо смиритесь, ваши дети уже потеряны. Алло, гараж! Это наши дети, и чтобы кто-то, хоть 250 раз а, аргументированно заявивший об этом, а, имел право Решать, потеряны или нет наши дети, с какого перепуга. Спокойно это внутренне, останавливайте. Если есть для вас полезная информация в вашей концептуальной картине мира, которая есть в этом материале, берете ее. Очень важно, прям можно мысленно визу, визуализировать такой фильтр, который бы эмоции не пропускал. Вот любая информация идет, а у вас такой фильтр, такая коробочка, или как вы его себе визуализируете, просто там закрыли глаза, визуализировали, так такой энергетический, эмоциональный фильтр, что проникает только полезное, что если это энергия поддержки, восхищения, там, принятия радости, благодарности, да, вот, то есть высокие эмоции, высокие энергии, они могут проходить. Все, что низковибрационное, что провоцирует меня на страх, на агрессию, на на беспомощность, на, на, на, на, на слезы, там, да, на какие-то такие эмоции. Вот это все просто фильтруется. И дальше ну, это требует работы с образами, образной работы. Один еще из важных наших очень ресурсов, которые у нас есть, которые нужно тренировать. Даже если вы умеете визуализировать, с этим тоже нужно работать. Вот Можете, допустим, знаете, вот у меня стоит фильтр грубой очистки. Несколько дней не было воды, чинили воду, а потом воду дали, а мы целый день еще об этом не знали, потому что вода, нач... ну, вроде включаем кран, идет вода, потом она прекращает идти, думаем, ну, может там напор слабый, может что-то, потом я думаю, блин, наверное, фильтр забился, пошли, почистили фильтр, пришлось его там чуть ли не отскребать, потому что действительно забился фильтр, вода была. Просто слишком много а, ржавчины, грязи одновременно зашло в фильтр. Он не справился, начал вот блокировать поток. Поэтому а, раз в неделю рекомендуют фильтр чистить. Вот поставили фильтр а, им, э, негативных эмоций, да, что любая получаемая информация должна быть мне полезна и... А, ну, запрещаю или, или вот ставлю фильтр на то, чтобы с этой информацией проникало вот то самое воздействие, э э провоцирующее меня на некие э э э э эмоциональные реакции, которые потом уже могут во мне включить э э не, не в ту сторону аналитический процесс, в неполезную для меня сторону. Да? Поэтому там раз в неделю фильтр посмотрели, опа, накопилась энергия там, ну, забился фильтр, да, накопилась энергии. посмотрели, визуализировали, а, так, что с этим сделать? Можно, например, также тоже представить некий а, аппарат, который эту энергию очищает, и уже чистую энергию вы себе берете, полезную. Вы можете сделать проще, просто, ну, вот как в чистке, почистили, выбросили, да, то есть а, аннигилировать вот эту вот негативную энергию, которая пыталась с новостями в вас проникнуть. И это только один из моментов, который можно сделать. Но а, намерение основное на сегодняшний эфир было донести, вот вообще за что я очень уважаю мужчин, они умеют одной фразой просто сказать, вот так вот и все, и все понятно. А, я пытаюсь пройти через образы, чтобы вы почувствовали, о чем я говорю, чтобы вы нашли эту связь, ощутили, как это работает, попробовали. И, соответственно, уже получили результаты. Ни за какой прямой эфир, все, что связано с тем, как мы устроены, не расскажешь. Мы достаточно сложные с вами существа, и в добрый час, и слава богам. Еще раз про главное. Вот мы, в нас входит информация, и, и энергия, и некие формирования, и из нас они исходят. А тот вертикальный поток, который в прошлом эфире мы с вами создавали, и практика напоминание себе о том, что вот прям еще один, еще одно упражнение дам. Это как сделать так, чтобы, ну вот, например, предположим, вы поставили фильтр и вдруг прошла очень сильная какая-то информация, которая этот фильтр просто снесла, то есть вот он не справился, да, и какая-то большая волна негативной а, энергии информации, это бывало, я видела такое с собой в том числе, а, оно просто вот, вот все снесло и проникло, как лавина. И а, если вы вспомните такое состояние, это ощущение даже небеспомощности, ну, знаете, кто, кто в океане, вот в море у меня не было ни раз такого ощущения, вот в океане ощущение, что волна, вот одну, океан, он одной левой просто, он может тебя слезать, раскатать, там, утопить просто вот на, на мелководье и вообще ни на чем, то есть сила океана такая огромная, что вот ощущение, что без уважения, любви, какого-то понимания мощи океана, вот, вот просто на, на дурачка, что ах, опасно, потому что потому что действительно вот в, может в любой момент просто уничтожить человека, как как муравья, и не заметить. А, и вот и, если вдруг а, а, когда-либо у вас такое было, что вот такая вот энергоинформационная лавина, она просто с, сносила все защиты, а, что происходит в этот момент, вот эта энергия, а, она как бы... Уровень души просто заполняется некой эмоцией, там, опять же, это беспомощность, это агрессия и, или еще какая-то такая эмоция. И эта эмоция провоцирует на какое-то сильное согласие с тем, что там все люди сволочи, с тем, что мы все умрем, что нас продали, предали, что а, жизнь перестала иметь смысл. Ну и так далее, то есть там как бы вот на этой огромной энергии обязательно есть этикетка, ее никто просто так, понимаете, энергия вообще интересная вещь, она просто так, никто не будет ее э, вшарашивать, э, за здорово живешь, есть цель, у этих волн всегда есть цель, будь ли это кто-то из знакомых, кто или из родственника, кто провоцирует вас на эмоции, чтобы получить свой результат, или это какие-то структуры, которые тоже самое, они хотят получить результат. Убить человека не так сложно, как вы понимаете, да, и человечество интересно еще и тем, что оно излучает эти образы, излучает энергию, и очень много чего происходит по человеческим согласиям, которые в добрый час можно отменить, это хорошая новость. Так вот, если вдруг какая-то эмоция смогла, какая-то энергия негативная смогла проникнуть когда она уже накрыла, человеку какое-то время без специальной тренировки вообще трудно осознать, что происходит. Вот он только что там сделал выбор, что-то хотел, вдруг вот это накрывает, и все. И человек просто может в мгновение от, отказаться от своих выборов, от своих решений. Я это видела очень много раз, и со стороны выглядит странно. Вот просто был один человек, стал другой человек. Хотел одного, стал резко хотеть другого. А если посмотреть по энергии, может оказаться, что вот это вот э, произошло такое внедрение, произошел удар, и в этот момент э, без специальных навыков осознать, что произошло мощное влияние на психику, которое простимулировало действие, на которое человек не соглашался до этого, достаточно сложно. Потом, когда уже будет сделано все, ради чего это воздействие, было, и человек окажется вот как медуза на песке, да, да, волна отошла, вот тогда мозги заново начинают а, а, анализировать, но все же произошло. Так вот, можно еще, вот смотрите, сейчас я на вас смотрю, вот это правая сторона тела, лица, это левая сторона лица, да, вот а на уровне глаз можно чуть выше, с правой стороны визуализируйте себе а, сигнализацию, а, как Красный, красный огонек, красная лампочка, что если происходит что-то, а, что является внешним воздействием, провокацией вас на какие-то разрушительные действия, то есть вас сейчас стимулируют, чтобы ваш, вы своей энергией сформировали какое-то а, что что-то что-то вам не нужное, не полезное, что-то разрушительное, да, а, чтобы загоралась красная лампочка вот просто вот, вот в момент опасности, чтобы она загоралась. Выглядит это так, вот вы куда бы вы ни смотрели, у вас просто здесь начнет, это, это наше ментальное поле, да, и в нем начнет вот эта красная лампочка гореть. То есть все, что вам нужно, это тоже не так просто, но все, что вам нужно, это в этот момент обратить внимание, так, красная лампочка, опасность. И вот это слово опасность, она может включить сознание до того, как вы проучаствовали, просоучаствовали в неких разрушительных мероприятиях, которые вас пытались спровоцировать. Ой, не получается, знаете, я так хотела, вот, чтобы прям... Друзья, все очень просто, раз, два, три, и мы разошлись. Вот. У меня очень сильное желание было на этот эфир сделать что-то такое. В результате я начала рассказывать достаточно серьезные практики, и мне кажется, на сегодня этого точно достаточно. И еще раз повторю, я надеюсь, что сейчас эта фраза прозвучит более обоснованно, что мы как божественные бессмертные сущности, великие духи которые пришли на Землю получать опыт, развиваться, проходить свои уроки в сотрудничестве, в познании, в сотрудничестве с Землей. Обладаем способностью менять реальность вокруг себя по нашей вере, по вере вашей будет вам. И... Если вы будете верить, если вы будете знать, если вы будете чувствовать, если вы будете вкладываться каждый день, борьба сейчас за души идет каждый день в то, что... Я не знаю как, кто там Путин, кто там эти, там, премьер-министры, кто Трамп, там, что делает ЦРУ, там, кто что распыляет. Плевать. Это моя земля, это моя жизнь, это мои родные и близкие, это моя душа, мое тело, мой разум, мой дух, моя воля. И по моей воле я буду жить в гармонии, в любви, в здравии. Мне будет что кушать, я буду хорошо выглядеть, я буду радоваться жизни. Наши дети будут продолжением а, и будут жить еще лучше и гармоничнее, в частности, благодаря тому, что я вложился в навык формирования своей жизни более ресурсно-созидательной и счастливой, чем мне предлагалось. Ну, вот как-то так. Конечно, я начинаю говорить, одна тема цепляет другую, но давайте это отложим до следующих встреч. Приходите на наш канал, подписывайтесь на наши статьи, задавайте вопросы, мы будем рады на них ответить. Будьте счастливы!